Всем привет с вами александр 9 марта сегодня отличный день где-то примерно плюс 10 градусов очень много людей гуляют в городе есть туристы не сказать что их много но все-таки они есть последнее время стало солнечно так непривычно видеть небо без облаков Это короткое видео. Я так немножко пройдусь, на пару минут. Наш Дом Советов. Калининградцы любят гулять в этих местах. Эта девушка часто играет на дудочке. Я ее видел зимой. Тоже попала мне в кадр на Новый год. Встречал человека, он переживал, что здесь уберут брусчатку, где она есть, и положат плитку. Но не думаю, что так произойдет, потому что вряд ли это все-таки историческое место. Смотрите, видите, сколько здесь камней. Здесь был целый город. Сколько кирпича? Наверное, если пройти с металлоискателя, можно что-нибудь найти. Но вряд ли разрешат копать газон в поисках монет. Хорошо, что делают, будет красиво, а то смотрите, видите, какой был асфальт достаточно так стрёмно все это смотрелось решили привести порядок видите сколько камней кирпичей это то что осталось от домов а застройка здесь была очень плотная В 44 году англичане разбомбили центр кенигсберга Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм. Будет много новых видео. Все, всем пока.